настольных ролевых играх, и одна из проблем, возникающих в практике этих самых настольных ролевых игр, это вопрос местности, точнее ее разнообразие. Проблема эта возникает на двух разных уровнях, на том, что можно было бы назвать общей картой, и на карте боя, Вот ну, давайте глянем по отдельности. Общая карта это такая карта, по которой идет движение между совсем разными местами, в которых разворачивается сюжет. Такими вот местами в игровом воображаемом пространстве. Скажем, вот тут у нас город, там есть эм, дом или там гильдия, какая-то безопасная база. Вот тут у нас башня знакомого отшельника. Вот здесь у нас руины, а тут у нас действующий замок. Там где город, там можно купить или продать что-нибудь ненужное, заночевать в полной безопасности. Заначку отложить и все такое. К отшельнику можно отнести неведомый магошмот на опознание. В руинах можно откопать сокровища или получить опыт за зачистку их от чудовищ. В замке живет там барон, которому можно продать драгоценности, или вылечиться у его священника, или как вы еще там местных книжков используете. Вот, то есть в каждом месте там есть какие-то свои дела, которые можно делать. И вот дальше местность это то, что находится между ними. Есть люди, которые играют по настоящей карте, ну, как настоящей, Выдуманная, конечно, но выглядит она совсем как настоящая, и как бы между нужными нам местами можно просто вот проложить маршрут и посчитать там, какое расстояние там между ними, и из этого расстояния делать выводы, насколько долго, скажем, добираться пешком, можно ли поехать верхом, если да, то насколько это долго будет, на орлах там можно полететь и так далее. Есть те, кто накладывают на карту сетку, или в клеточку, или шестиугольниками. То есть, ну, обычно шестиугольниками или в клеточку можно, конечно, как угодно, хоть, хоть треугольниками, хоть чем, лишь бы вот была укладка пространства. Таким образом формируется модель, такая некоторая абстракция, с которой дальше уже можно работать. Скажем, вот в этой ячейке, в этом шестиугольнике у нас руины, а в этой город и идти можно двумя путями, и один сквозь ячейку идет, где болото, и там живут ещеролюди, а по другой, другой, другой путь идет по ячейке, где там лес и там разбойники, скажем. Вот, и выбирай, но осторожно, но выбирай. Заодно понятно, как движение организовывать. То есть мы делаем, игроки делают заявку: идем из такого-то гекса в такой-то. Вот они вышли, вошли, кинули на случайные столкновения. В болоте табличка одна, в лесу другая, что-то там произошло, идем дальше. Дальше. Значит, появляется некоторая такая вот пошаговость, и не нужно уже считать именно вот километры и э, метры или ярды. С другой стороны, пошаговать можно взять и откуда-то еще, то есть, скажем, совершенно аналогично можно считать день похода, то есть вот за день мож вы можете пройти вот столько-то, поэтому к вечеру вот где-то вот здесь вот, и, ну, там, скажем, безопасно, так что ночью на вас не нападут, зато вот сейчас будем кидать, завтра будут ли у вас бандиты, лесники, друиды или дриады. Но есть и те, которые делают еще более абстрактно и играют совсем по точкам. То есть вот город важен, руины важны, между ними какое-то обобщенное пространство. Вот до этих ближних руин два броска на столкновение, а до дальних пять. Все. Но как бы так или иначе все, что происходит между точками этими, между локациями, это и есть местность. И совершенно аналогично тому, что нужно вкладывать какие-то усилия э, со стороны ведущего или автора игры или э, автора модуля, чтобы сами руины эти сделать хорошим таким развлекающим игроков подземельем. И нужно вкладывать усилия, чтобы город казался каким-то особенным, а не просто вот тоже такая локация, в которой есть у нас кузнец, скупчик краденого и э, староста, дающий квесты есть. Э, нет, как бы для этого нужно как бы думать и что-то такое, э, такое выдумывать и игрокам, игроков цеплять чем-то. Э, вот то же самое, совершенно аналогично, надо как-то развлекать игроков и с местностью. Если совсем ее пропускать, то не будет ощущения пространства, ощущения путешествия. То есть, вот вы только что вот собрались, там только что подсчитывали, сколько факелов с собой э, взять, и пошли на север, и все. Дальше уже дошли, вот он, север вокруг нас. Ну, как-то скучновато. На уровне более детальном, который я назвал, кажется, картой боя, местностью иногда называют, а те, кто не называют, они могли бы называть, то, что происходит в каждой ячейке там вот на боевой карте. То есть карта, она как, как бы так или иначе, она нужна. То есть нужно какое-то понимание того, что вообще происходит. Она может существовать только в головах играющих, она может не совсем стыковаться в голове у одного с головой другого. Ну, желательно, чтобы по большей части все-таки «да». Но она вообще нужна, чтобы понимать, вот, кто на ком стоял, кто может выглянуть из-за угла, кто может выбраться на балкон, достать врага копьем, или там, огненным шаром или еще чем-то. И многие действительно вот, просто чертят, или сразу там, берут расчерченную во всех их платформах, типа Roll 20 для игры по интернету. Такая функция как бы идет автоматом и бесплатно, и от того еще более популярна. Для игры за столом там как бы надо чертить, там фишки какие-то выдумывать, миниатюрки, если миниатюрки мы начинаем использовать, то надо их откуда-то брать, надо их нести на игру, надо их расставлять, если э, покупать не некрашенные, то их возможно надо еще красить, а это как бы отдельное целое хобби. Вот, на такой вот э, карте для боя э, может быть видно, что вот тут вот у нас угол здания, тут вот у нас стена, тут фонтан, тут разбитый ящик валяется, гвоздь державы из досок торчат, поэтому, чтобы пройти по такой ячейке, нужно два шага сделать вместо одного. Э, с картой большого масштаба так тоже, кстати, делают, когда там по горам шагается, скажем, труднее, чем по степям. Проблема с местностью, как на большой карте, так и на малой, одна и та же. Трудно сделать это хорошо, трудно сделать красиво. Трудно выдумывать новые типы местности, трудно подбирать им описание, трудно делать с помощью местности вообще игрокам красиво, так или иначе. Можно этого не делать совсем, но тогда вот как бы на карте боя, скажем, будет все равно, где героям стоять, хоть кучно, хоть в хоть возле стенки, возле колодца. То есть, уже как бы один источник радости у игроков вы забрали. Правила по движению есть, смысла двигаться у них нет. Это плохо, ну, то есть, это, это жалко, потому что, э, ну, как бывает, жалко любой упущенной возможности. Можно было бы, как бы, вот сделать красиво, но не сделали, не подфартило, не подсуетились, не получилось. Если не делать этого на общей карте, то вот убивается или минимизируется, опять-таки, то, что я уже сказал, исследовательский э, аспект. То есть, все равно, каким путем идти, и даже описание ведущему, как бы, после первых двух раз делать, ну, просто надоест. Особенно, если ведущий их готовил. Тут как бы немножко парадоксально получается, но на деле действительно так. То есть, если ведущий просто помнит, что там путь лежит по болоту, то в первый раз он, там, он скажет, что лягушки квакают, в следующий раз он скажет, что крокодилы брачный танец танцуют. Или кто там, живут крокодилами в болотах, думают, что должны. А потом там в следующий раз там дождь пойдет и размоет все, и каждый шаг станет опасным до жизни, будет вот затягивать все в них. А если есть какая-то вот заготовка четкая такая вот, как в модулях таких кондовых э, пишет, что вот персонажи вошли в локацию, а зачитайте-ка им вот это. И э, мастер такой поднимает, и вытянулись зловещие тени, накрыв мир леденящим кровь ковром, и протягивают они свои грозные лапы, крадущимся в ночи героям так и норовя вцепиться в них на каждом шагу. То есть, ну, в первый раз сработает замечательно, возможно, как-то вот что-то там во, во второй раз там еще что-то такое останется, что можно будет оттуда выцепить. Но дальше уже все, лимиты исчерпаны, уже зловещие тени, накрывающие, как там я сказал, леденящий кровь ковром, они как бы уже, ну, как-то как желательно будет ну, вот, с ними что-то сделать и немножко положить их отдельно и не использовать. Есть один универсальнейший совет, который может позволить вам использовать местность на полную катушку в любом масштабе. Более того, в некоторых стилях игры, скажем, в возрождении старых традиций, этот способ считается вообще таким само собой разумеющимся и подразумевающимся в любой ситуации. Те, кто им не пользуется, действительно много упускают. Этот совет или способ это вводить дополнительные локально действующие правила или отменять, или хотя бы менять существующие какие-то глобальные правила в локальной вот-вот э, точке. Скажем, ячейка на воде, это не просто ячейка, на которой там нужно иметь корабль, чтобы там э, быть, потому что это тоже совсем не обязательно, э, заранее мы не знаем, возможно, у игроков, у персонажей, точнее, будут какие-то свои способы э, э, продвижения по э, воде, но... Можно ввести особенное правило, что там есть, скажем, течение, которое сносит путешественников в какую-то сторону эм, по каким-то там своим правилам. Или там может что-то зависеть от меняющегося ветра. И ветер там в один раз может быть вот такой, а в другой раз может быть вот такой. Какие-то могут быть горные районы, в которых нельзя производить много шума, иначе будут сходить лавины. И уж, конечно, лавина будет сходить каждый раз, когда партия ввязывается в бой, потому что драка это дело шумное. То есть надстраивайте правила над правилами, не бойтесь комбинаций. Скажем, если у вас есть вот таблица столкновений случайных на какой-то тип местности, но э, этого типа у вас много, ну так пропишите, что вот там здесь те же условные гоблины, они нападают там верхом на крокодилах, ну потому что близко к джунглям живут. Или к болотам, где мы там крокодилов поселили. А вот тут они подлетают на стервятника. Здесь они там наускивают на спящую партию медведей внезапных. А э, там вот вообще не нападают, а только э, издалека наблюдают и еду воруют. Или там если кто все-таки подальше от костра -то идет, тогда уже напасть мог. Что еще? Про скорость движения я уже сказал. Про то уже, что таблицы есть разные, это тоже уже эм, как бы отголоски того самого метода, просто уже, уже в приложении его к, э, к передвижению по вот гекса, по э, какой-то сетке. И старайтесь вообще как можно более общо это для себя формулировать. То есть, опять же, что потом несколько раз можно было использовать. Скажем, если у вас лес на несколько гексов и там бандиты, возможно, там просто несколько банд. Или там ближе к северу Робин Гуды, ближе к западу больше постаповые панкоподобные. И чем ближе к югу, там будет больше дварфов, как у бандитов, так и у паломников. А чем дальше на восток, тем чаще там битвы, поэтому они всем там такие покалеченные, в шрамах с ног до головы и так далее. И возможны, соответственно, комбинации, как и для вас самих, вроде и что я там сказал, юго-восточных дворфов со шрамами и выбитыми глазами, так и игроков, которые увидят такую разницу и начнут строить планы, как им стравить одних бандитов с другими, как им кого-то там взять с собой, чтобы с дварфами легче можно было найти общий язык и так далее. И таким образом они сами уже лучше и впитают детали вашего сеттинга, и добавят, досыпят вам еще своих. Тот же самый метод работает и на поле боя, даже еще лучше. В одной клетке может быть разлито масло, что там делает пол скользким и огнеопасным. Другая клетка слишком близко к стене, на которую там может быть наложено проклятие, и из стены будут высовываться какие-то скелетные неживые хватающие дужащие руки. Правила по сложной э, местности из некоторых э, версий Подземелья и Драконов, а также ловушки в практически любой системе, это опять же отголоски и использование того же метода. То есть это уже, когда этот метод, э, кто-то, кто его знал, он его вот ввинтил сюда, вот в таком вот виде. Просто сказал, что вот, э, смотрите, как бы, если ну, у вас игроки заходят в комнату, и там комната вот, э, что там, 2 на 5, и в ней ничего нет, в ней нет монстров, то это будет скучно. Поэтому давайте там вот поставим вот здесь ловушку, там ловушку, и вот вам табличка ловушек, или там список, или там что-нибудь еще, или киньте вообще вот, когда они заходят. Вот. Но это уже, это уже использование этого метода именно такое зафиксированное. То есть если вы просто будете помнить, что... Ну, понимаете, в чем дело? когда мы используем какие-то таблицы столкновений, или таблицы ловушек, или еще какие-то списки, они конечны. Они конечны, они исчерпаемы. То есть, если мы вот здесь вот используем две ловушки, то в следующий раз эти две ловушки, ну, по крайней, в крайнем случае, они будут уже известны игрокам. Вот. А если мы просто вот размышляем в том смысле, что вот здесь, в этой комнате, должно быть какое-то особенное правило то да, это может быть ловушка с запирающейся дверью и снижающимся потолком, а может быть что-то совсем другое. Возможно, в этой комнате, я не знаю, э, э, э, на входе было написано, что это кабинет, но э, там очень мало света и практически ничего не видно, и э, игроки могут э, начать задумываться, что а почему, к как, как это так может быть, что вот э, комната такая написана на входе кабинет, или там еще что-то там указывает, на, на карте у них указано, что это кабинет, а они туда зашли, там ни факелов, ни свечей, и э, все темно. Что-то здесь такое. Можете даже заранее не выдумывать, зачем, потому что, э, ну, как-нибудь потом э, справитесь с этим. Но э, какие-то вот, э, какие-то правила, которые ломают э, систему, которые встраивают в нее что-то другое, но ломают именно локально. Локальные поломы хороши, с ними ничего страшного не случится, многого вы не, э, много даров вы ими не наломаете, и, и, ну, в крайнем случае, там, если вы ведете какое-то поломное правило, ну, игроки, возможно, туда еще пару раз вернутся в удобную комнату с каким-то там вот э, хитрым правилом. Ну, что делать? Если вам это надоест, то, ну, скажите, что потолок упал, и камнепад, и все умерли. Ну, или не все умерли, но локация, во всяком случае, умерла и э, закрылась. Вот, пока вы э, вводите какие-то локальные правила, в основном вы более-менее э, свободны в своих экспериментах. И вы можете как-то ввести новые вещи, э, попробовать их в том числе. И даже если не получится, ну как бы быстрее прокатите именно эту локацию и э, пойдут они в следующую комнату. Но в любом случае это будет веселее, чем просто вот вы зашли, комната э, там 5 на 5 и э, в ней ничего нет. А что на стенах? Ну, э, ничего. На потолке ничего, на полу ничего. Ну вот, да, вход-выход. Скучно, да? А вот если, если там все-таки чего-нибудь такого вот э, подобавлять, то уже, э, то уже будет это иметь смысл. И опять-таки комната сама по себе это, ее можно считать такой вот как бы локацией как, к, точно такой же как Гекс э, то есть э, э, там вот болото сквозь которое нужно пройти которое мы разнообразим тем что вот здесь у нас ящеролюди э, э, э, люди строят новую башню потому что им кто-то сказал башню строить а вот здесь у нас бандиты которые всех останавливают и просят э, заплатить и возможно они даже э, тоже там собирают на строительство башни только другой башни вот. И э, таким образом как бы вы добавляете детали, эти детали потом свинчиваются в э, единый сеттинг, это вы уже увидите, когда игра сама пойдет, вы увидите, какие из этих деталей сработают, и потихоньку вы же ведете блокнотик, вот в своем мастерском блокнотике вы будете эти детали записывать, которые уже сыграли, которые вам помогли, и дальше они будут свинчиваться во что-то э, дальше. Вот. И точно так же и комнату в подземелье можно считать единой локацией что-то для нее выдумать, а если вы уже как бы зашли в нее, уже начертили, что вот здесь вот там сидит орк, а вот здесь у него там, не знаю, сундук, а вот здесь то, вот здесь все, подобавляйте туда еще чего-нибудь, совершенно не обязательно делать опять-таки большую комнату, где, ну, клеточки-клеточки, э -э -э и там где-то сидит орк. Вполне возможно, что это не просто клеточки, а что там какие-то э, э, либо ловушки, либо где-то чего-то разлито, где-то чего-то э, добавлено, какая-нибудь там картина со стены падает или еще э, чего-то. В отличие от табличек, которые заканчиваются и которые ресурс исчерпаемый, ваша фантазия — ресурс неисчерпаемый, как бы вы ни хотели сами себя убедить в обратном. Все, спасибо за внимание, на сегодня все, с вами был Радагаст, если понравилось...